Всем привет! В этом видео я хочу сделать небольшой обзор новой оболочки на Samsung S20 One UI 3.0 Android 11. Первое что хочу показать это как стали выглядеть уведомления. Уведомления теперь в таких овальных рамках как вы видите. Уведомления теперь очень удобные. Можно все просматривать помимо этого в настройках уведомления можно выбрать как подробно так и кратко как вы видите вверху в режиме кратко вы можете выбрать параметры подсветки бокового крана различные подсветки красивые всякие Увидеть. В дополнительных параметрах вы можете видеть различные дополнительные настройки, например, процент зарядки, плавающие уведомления, шторка, кстати, у нас полностью переработана. Очень, очень удобно переключать иконки одной рукой. Еще что мне понравилось, это двойным нажатием на экран, на пустое место, и телефон блокируется. Также таким же способом он разблокируется. Сейчас давайте проверим, дотестим камеру. То есть фокусировка у нас должна лучше быть. Вот там описано. Вот, в описании. Видео у нас намного плавнее стало фокусироваться. Раньше мне как-то не устраивало, Хотя камера из-за фокусировки сейчас она более плавно и четко фокусируется. Ну и фото также как-то вот. Камера мне намного лучше устраивать стала, чем раньше. Это на 64 мегапикселя Тут у нас как-то... Оно не очень там вообще плохо фокусировалось. Сейчас намного лучше стало. Оптимизация хорошая. Здесь у нас так, в галерее такие вот изменения. Похожие изображения, разгруппированные и сгруппированные, объединены в группу. То есть здесь в правом нижнем уголке такие настройки есть у нас видео изображение последний ну и так далее в настройках здесь у нас вот такие вот штучки всякие разные я как бы сильно не разбирался в этом всем просто показываю как все здесь устроено как изменения здесь вот нажимаем на ярлык у нас вот такая вот рамочка владит с различными функциями камеру нажимаем здесь у нас видеозапись фотография зайдем еще в настройки уже не помню я заходил не заходил настройки наверное не заходил еще небольшие изменения в оформлении в основном как бы осталось все то же самое я сильно как бы, не разбирался просто решил заснять показать что узнаю что вижу как вообще это все визуально показать решила здесь у нас версия one ui 3.0 версия android 11 в обновлениях у нас в описании вот такой вот длинный текст, столько различных изменений. Под видео я могу вам скинуть. Можете почитать. Ссылку скину на обновление смартфонов, которые и когда оно выйдет на ваши смартфоны. То есть на линейку S20 оно только вышло. Первый S20 на А на остальные Samsung, я не знаю, когда они, она выйдет. Скорее всего, в январе там какие с января месяца и последующие 21 -го года. Так что посмотрите сами. Ну всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои отзывы о этой прошивке. Может кто-то уже пользуется. Всем пока-пока.